Наверняка каждый из вас шокирован ситуацией ситуации в Палестине, и по моим наблюдениям, большинство людей даже не подозревают о том, что этот кошмар длится уже очень долго. Особенно плохо это освещается в русскоязычном СМИ. В этом видео я попытаюсь вкратце изложить значение Иерусалима для мусульманского мира. Биографии пророков Ибрагима, Сулеймана, Мусы Исием и сына Мухаммада, мир и благословения Всевышнего, указывают на то, что Иерусалим всегда был важным местом в истории всего человечества. Иерусалим играет ключевую роль в вознесении посланника Бога на небеса. Здесь Мухаммада, мир и благословения Всевышнего, встречали другие пророки когда-то ходившие по нашей земле в то же время иерусалим святое место трех авраамических религий это священный город мусульман христиан и евреев для мусульман Иерусалим – это третий по значимости город после Мекки и Медины. В Исламе Иерусалим стал первой киблой в 610 году нашей эры. И, согласно Корану, 10 лет спустя именно из этого города пророк вознесся на небеса. В Исламе это событие называют Ночь Мирадж. А для христиан, согласно Библии, это место распятия Иисуса. А также одно из мест для паломничества, определенное Святой Еленой по стопам Иисуса 300 лет спустя. А для евреев. Иерусалим самый святой город в мире. Согласно Таврату Священной книге евреев, царь Израиля Давид построил Иерусалим как столицу Соединенного Королевства Израиль до Рождества Христова. Его сын Сулейман построил здесь первый. В настоящее время евреи, которые действуют в в соответствии с сионистскими образцами мышления, используют непропорциональную силу против мусульман в регионе и, по всей видимости, пытаются мобилизовать местную, региональную и глобальную динамику для вторжения в регион. В то же время западные лидеры, ведущие дискуссии на международных, на глобальных уровнях о правах человека, хранят молчание о совершаемых зверствах. После нападения на мусульман в мечети маджид Алекса Палестинцы в регионе начали протестовать против израильтян, которые не позволяли им совершать богослужение в течение священного месяца Рамадан. И конфликт начал быстро набирать масштабы. В этом контексте Иерусалим, являясь точкой пересечения трех мировых религий, превратился в арену жестких конфликтов. Следовательно, Иерусалим для Ислама несет религиозные, географические, исторические, культурные и политические аспекты. Однако, поскольку он считается таким же значимым и для евреев, этот регион был и будет ареной бесконечной борьбы, которая, согласно религиозным источникам, закончится с наступлением конца света или судного дня. И как это уже стало ясно всему миру, мусульмане всегда предпочтут остаться и сражаться вместо того, чтобы покинуть регион и борьбы, несмотря на значительный перевес сил в пользу своих местных регионов. إذا Иерусалим — это первая кибла, которой молились мусульмане, пока кибло не стало метко. Это священная земля, которая связана с именем ни одного пророка. И учитывая то, что в исламе благословение идет от Всевышнего, Иерусалим получил особый статус еще во времена Ибрагима. Но больше других на идеологическом уровне связаны пророки Ибрагим, давод и Сулейман, Иса, Закария и Яхи. Таким образом, Иерусалим являлся единой точкой просвещения пророков. Мечеть Алякса столь же важна, как Мадшид Аль-Харам был центром просвещения во времена Ибрагима и Исмаила. С точки зрения культурного аспекта, кроме мечети Алекса и святилища Купола Скалы, в этом регионе расположены сотни исламских построек со времен Аюбидов, Амиядов и Османской империи. Одним из самых важных исторических и политических событий в регионе является 638 год. Именно в этом году известный своей справедливостью халиф Амар завоевал Иерусалим, и жителям Иерусалима были даны гарантии полной безопасности населения, собственности и свободы вероисповедания. И, конечно же, эти святые земли не могли быть не неупомянуты в священном писании мусульман в Коране. Бог приказал евреям прийти в Палестину с Моисеем, но они отказались.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 Даже для вас я приметила малоизвестное в русскоязычном пространстве высказывания. Как-то у Салахаддина, завоевателя Иерусалима, спросили, почему тот не улыбается. На что Салахадин ответил, как я могу улыбаться, пока Иерусалим находится под оккупацией? Поэт Джахид Зарифаулу писал, «Иерусалим – контрольная работа каждого верующего слуги». В Турции также очень популярно высказывание Неджметтина Эрбакана, учителя Реджеба Эрдагана, «Если полтора миллиарда мусульман ждут священных птиц для борьбы с 8-миллионным населением Израиля, то по прилету эти птицы скорее забьют камнями нас, а не Израиль». Ну и напоследок высказывание, которое никого не оставит равнодушным. «Палестина – это когда девочку, прыгающую на скакалке, Забирают ангелы, прежде чем она успеет приземлиться на землю. Яблоко упало с дерева. Весь мир заговорил о Ньютоне, открывшем гравитацию. Тысячи палестинцев пали на землю, никто не замолвил слова. Как это уже и стало понятно, последнее событие – это новые страницы старого конфликта. Мы очень надеемся, что международное сообщество обратит внимание на эти бесчинства, которые происходят в регионе и урегулирует ситуацию по благо всем мирным жителям региона и всего человечества.